В Одессе провели статистику, по каким причинам мужчины ночью встают с постели 5% чтобы сходить в туалет 25% чтобы идти на ночную работу И 70% чтобы одеться и идти домой Нескромный вопрос Одесскому радио Какие сейчас груди в моде? Ответ «маленькие» «Вопрос. А что делать тем, у кого большие?» «Ответ. Донашивать!» «Сема, <свист> я хотел бы иметь твою внешность и капитал Билла Гейтса». Ой, спасибо, Лева, я и не знал, что ты умеешь так льстить. Видишь ли, Сёма, если бы я имел капитал Билла Гейтса, мне было бы глубоко наплевать на свою внешность. В Одесском платном колледже для одаренных детей был объявлен конкурс на самый короткий рассказ для учащихся старших классов. Тема любая, но есть четыре обязательных условия. В сочинении должны быть упомянуты «А. Королева», «Б. Бог», «В. Чтобы было немного секса» и «Г. Чтобы присутствовала маленькая тайна». Первую премию получил старшеклассник Рабинович, который выполнил все условия, уместив весь рассказ в одной фразе. «О, Боже!» — воскликнула королева. «Я беременна и неизвестно от кого!»